тили тили ти ти, -ти -ли, ли ти -ли -ли, -ли, ли ли Так вот тело физическое нам которым которым мы сейчас проживаем это это подарок от самого себя самому себе, да, и это это такое действительно счастье иметь физическое тело, любить его и осознавать, что благодаря ему сколько ты можешь узнать, познать, осознать в жизни только благодаря ему. А человек стремится наоборот выйти из него, да, вот там где-то я буду ангелом, я там буду, да? вот смотри. А есть на самом такой... деле вот оно чудо, вот оно чудо. Но смотри, тогда опять-таки возвращаясь, возвращаясь в теме омоложения, в теле, здоровья, молодости, физического тела. Если мы осознаем геометрию, если мы осознаем уровни сознания, то мы видим, что есть лишь... Ограниченный промежуток времени, когда тело можно омолаживать, оно старится. Омолаживать, оно старится. Омолаживать, оно старится. С этого уровня сознания затереть программы старения невозможно. Но их можно затереть со следующего уровня сознания, переосознав и зайдя с подсознания. Потому что из, изнутри к ним доступа нет. Закрыто, как инкарнационный цикл. Его можно открыть только с обратной стороны заход. И тогда, но у этого сознания, да, нашего более высокого порядка сознания, у него же продолжительность жизни другая. У него и тогда мы можем, тогда мы можем играться с молодостью. Очень круто. Смотри, у него продолжительность жизни больше, только лишь опять-таки, когда он. Когда физическом его тело теле. осознает Когда да. вот мы в физическом теле его осознаем А почему больше становится? Потому что мы осознаем Более высокий уровень сознания И уже болезни, микробы, эти бактерии да, разные Они уже отходят на другой уровень И они не влияют Мы перестаем есть себя Да? Мы перестаем убивать свое тело, да? И еще, и еще, и мы можем осознанно управлять промежутками времени, вот. потому что есть периоды, которые для этого уровня сознания являются точкой, а для нас это линия. И когда мы к этому пришли, мы осознаем эти линии, можно делать точкой. И тогда эту точку можно смещать, осознанно делая отжим информацией. Это И невероятно. И это все опять-таки, когда ты осознаешь этот уровень. Да. Да, да, да, да, да. Только тогда... с той стороны. Тогда, да, тогда совсем другая игра. Другая игра, другая игра вообще. Я когда осознаю ее, ее возможность, я понимаю, уху, полетели. Это как с горки. Просто юхуй пошел. И это кайф. Ну, понимаешь, что это другое человечество, в принципе. Конечно, другое. Недавно э, в руки попался материал про Теслу. Mm -hmm. И мы в сознании замечали уже сколько раз, куда он залез. Он молодец, он много где побывал. И я осознавала, как же ему было плохо, когда он осознавал, что он не вдвоем и что он мужчина. Да, да, на самом деле. Он осознавал зеркало, да, и... Он доходил до этого осознания, да. но не смог туда перейти. Да. Знаешь и... как, он да, вот том -то и, и застрял в коллективном ос... бессознательном, вот. конкретно застрял. Потому что он был один. Потому что он был один. Коллективное бессознательное его не пропустило, потому что он был видим а, один, видим, да, видим. А видимостью можно управлять. Можно становиться невидимыми. Оказывается, невидимками можно быть. Как вот я просачивался эти невидимка. два года. Угу. А можно становиться видимыми. Угу. Осознанно. Осознанно. Невероятно, невероятно, невероятно. Я, кстати, вот эти все вещи взяла в открытом доступе, поописала в последней книге. Сперва думала писать об этом или не писать, потому что это сумасшедшие вещи, и реально уровень ответственности за то, что это ты вносишь в социум, достаточно высокий. И в то же самое время я осознаю, что эта книга пишется для нас. Для нас, тех, которые вернутся в эту игру если уйдут из нее раньше времени. Угу. И понимаю, что не надо повторять ошибки Теслы, ошибки Эйнштейна. Надо просто валить напролом. Без вариантов. А все остальное сложится. Доверяй своему более высокому сознанию. Ему уже интересно, чтобы ты до него добрался. Ему уже интересно. Потому что оно потому уже что проявлено уже, в теле. Потому что, да, потому что мы уже осознаем сами себя. Да. И опять-таки, когда мы осознаем более высокий уровень сознания и становимся им, да, то для нас и время становится другим. Да. Мы осознаем другое время, а это уже о долголетии, о омоложении. А самое интересное, что о болезнях действительно уходит просто, ну, действительно исчезает вот, это, вот этот уровень, как болезни, да, бактерии, микробы, когда ну просто исчезает. Он исчезает не потому, что там с ним что-то случается, а потому что ты осознаешь себя выше уровнем, через уровень, да. И поэтому ему просто уже нету места. Он уходит на другой план. Он как а отфильтровался уже. Что такое болезнь, если посмотреть? Это коллективное бессознательное для этого уровня сознания. Да. Да. Вот эта болезнь, проявленная да, в теле, точно. это коллективная бессознательность. Да. Для нашего уровня коллективное бессознательное, это вот, те массовки, которые идут. Да, да, да, да, да. А, а я... для следующего уровня, коллективное бессознательное, да. это уже межпланетарные штучки. Угу. Вот они, слоёный бутерброд. И это все, вот это коллективное бессознательное это просто стыковка во времени. Это резиновая прокладка, чтобы кран не утек. Это дельточка. Дельточка, да. Дельточка. Дель, дельточка, которая не осознается в силу того, что у двух уровней сознания разное течение времени. Угу. Оно даже однонаправленное, но эта дельта создает иллюзию течения в обратную сторону. И поэтому? Для того, чтобы не было... Ну, чисто из физики, чтобы система на одной оси не, вш... не ушла как-то в дисбаланс и не раз... в разнос, не разнесла сама себя. Угу. Угу. Мы же смотрели с тобой это, да? Да, иначе система уйдет в разнос. Угу. Просто улетает. Угу. А так она стабильно крутится в разные стороны, на разных уровнях угу. И когда смотришь и видишь эти же диски... Я специально в книгу вставляла и фотографии, и психику брала на основании фото космических, угу. там, где фото галактик и так далее. В психике ровно все точно так же. Один в один. И я специально брала эти фотки и накладывала просто где что, где что, где угу. что. Чтобы человек, человек понимал, что этот уровень это такой же, как там. Просто, просто масштаб другой можно идти ну, еще в меньший масштаб бактерий? Можно. Тоже и, та, свое... и будет то же самое, тоже самое. Абсолютно то же самое. А, знаешь, что я сейчас вот сижу прям и осознаю наши книги. Мне ну, самой будет интересно почитать. У меня почитать. спрашивают, дайте почитать там главу на эту там тему. А я не помню, в какой я это писала. Я же пишу в потоке. И так... И идет, просто разделяешь на книги под название и все, чтобы в руке было удобно держать. А возможно, когда-нибудь это будет одна такая Коран совмещенный с Библией. Вот. Но на самом деле... Наши книги, они, они пишутся именно в потоке. Многие, многие даже... Некоторые из них вообще, по-моему, писались именно сразу, вот непосредственно, да? В процессе работы. В процессе работы. Я в процессе работы специально вставляла, это, наверное, во второй книжке, я вставляла куски для чего? Для того, чтобы те, кто тренируется, да, те, кто идет этим путем, чтобы у них была возможность осознавать, что из себя представляет тренировка. Угу. Потому что если человеку говоришь тренировка, то для одного тренировка – это накачивание бицепсов, для другого тренировка – это накачивание пресса, для третьего тренировка – это занятие сексом. А по факту тренировка, которая у нас при погружениях, она отличается от всех других видов, которые есть. И я специально выдавала вот даже полностью куски нашей работы. Для чего? Человек, читая, будет проживать наше озарение. Это будет запускать механизм осознавания у человека. И а, будет осознавать, как, откуда выхватывается информация, как информационные потоки соединяются, да, в какой момент. И а, это будет тренировка. И потом точно так же он может делать сам. Угу. Почему, например, просто прочтение книг человеку не даст Тех результатов, которые думают О, дождусь, почитаю все uh -huh, будет uh -huh. Потому что у него нет своего жизненного опыта И книга этот опыт не даст uh -huh. А без жизненного опыта Не наступает озарение и осознание Потому что озарение и осознание Наступают на основании жизненного опыта Это значит, ты это прожил А если ты это прочитал То ты стал умный Но ты ни хрена не прожил И соответственно у тебя озарение и осознание Не наступило А если не наступило то ты в расширении сознания не продвинулся. Ты просто сказал, "О, интересная инфодайна, такая штучка, блин. Надо будет когда-нибудь позаниматься. И сидим, и квакаем дальше. Пешка как была? Да. да глупой. Зажалась. Именно поэтому сказки писались, исходя из жизненного опыта. Знания вкладывались с событием. С событием. Смотри, как сказки писались. И заметь, их бабушки давали внукам, да, готовя да, почву читали, для себя. Для себя, для себя, потому что вот этот процесс, он неосознанно включал человека, вот именно, это потом уже, сейчас это все рассеяно, да? А тогда это было жестко. Во-первых, во-первых, человек, не знаю даже, осознавал, не осознавал это, но он действительно, бабушки и дедушки обучали внук. У меня даже дедушка. Он мне рассказывал разные истории. Он мне много учил. чему вот. учил. Кстати, вот. И поэтому, ну как бы, потому что знали, что они придут, знали, не знали, неважно, что они придут вот это будут их либо родители либо э, бабушки и дедушки, то есть знали, что это возвращение к самому себе и если ты вкладываешь в своих внуков, правнуков то они, то что ты вкладываешь, то ты получишь в следующей жизни своей да? хотя бы, да а сейчас как это утрировано совсем по-другому Роли дедушек и бабушек изменились. Но ты знаешь, вот я во всяком случае из того, что вижу в процессе работы с детьми, я вижу, что очень часто дети не нужны своим родителям. Угу. Они их рожали не для себя, они их рожали для социума. А единственные люди, которые пытаются позаботиться о них, это дедушки и бабушки. Дедушки и бабушки вот эти кармические истории завершить за родителей не могут. И возникает тупик разрыв. И поэтому, пока мы двигались в процессе работы с детьми снутри наружу, мы этот разрыв постоянно чувствовали. Угу. И он мешал конкретно. Но стоит развернуть сознание угу. снаружи вовнутрь. Угу. Пофиг на бабушек, пофиг на родителей. Ребенок идет на поправку. Да. И задача родителя – самому позаботиться о себе и своей жизни. Все. Mm -hmm. И даже не разносится при этом здоровье родителя. Просто у него будет внутри процесс, который будет заставлять осознаваться, плакать, приводить к внутренним терзаниям и двигаться к себе. Mm -hmm. То есть включается пропеллер, и этот пропеллер не через болезнь. Но при этом, а, вот последние наши эксперименты показывают, что ребенок быстро набирает обороты, и при этом очень сильно трясет родитель. Вплоть до, вот, игры нету, игры с ребенком нету больше. Она заканчивается, сворачивается, а другая игра не придумана. Начинаются тряски изнутри. Но только на этих условиях человек будет читать радикальное прощение и беседы с Богом, возможно, когда-нибудь и наши книги. Но наши не, не столь просты, как беседы с Богом радикальное прощение. Наши глубокие книги. А на, озарении, а на А видишь, вот как раз-то к ним человека и будет выносить, потому что у него уже идет процесс с этой глубины, с этого сознания. А того уровня у нас одно. И все, и понеслась душа в ранее. И все, и суть человека хочет тоже, чтобы был осознан этот уровень. И человека будет трясти, пока он не осознает. И это развитие, и это пробуждение богов. Если брать пример аналогичный в жизни, то получается, вот представь, спят 100 человек, угу. и вот одного разбудили. И он начинает, начинает пролазить через них, так наступая, ой, извините, ой, извините, ой, извините, ой, извините. Да? И у тех остается, либо попробовать заснуть снова, либо вылазить за ним. И большинство вылезут. Ну да, Че посмотри, что он встает, куда он идет Куда он идет Счастливый такой, да? Точно счастливый а, тут, такой. а тут, понимаешь, так ребенок пошел Куда он идет, счастливый. счастливый такой Ну Я тоже хочу Я тоже хочу Это другой подход а Помнишь, как мы первый раз вышли на Ну, познали суть человека Да, увидели суть у человека И потом вышли на уровень Сути выше, да? как мы, когда мы вышли, мы были удивлены, что эта суть не слышит вообще, даже Нашу считали суть. туповатой, да. Она не как, она, мы когда вышли, вспомнила. Как вот замершая, тогда исполняю, исполняю и замерла, и замерла, да. И при и при этом четко мы видели четко, что она слышит команду, то mm -hmm. есть краткую команду. команду да. как, краткую команду она слышит, да. И она ее исполняет, но при этом она, казалось бы, она выше уровнем, да, нас, а она нас не видит, а мы ее видим. Угу. Точно так же бактерии нас видят, да, а, мы, да, их а видим, мы их не пока видим, пока микроскоп не власть, да, да, да, Да, да, да, пока микроскоп, пока микроскоп не сделает... Время, когда... То, что делает коллектив, да, да, да, не да. подстроит. Да, лупу, да, да. да пока да. не уберет эту прослойку неосознанно. Да. Неосознаваем. Микроскоп, кстати. Линзы. Лупа. Угу, Линзы. И заметьте, этот микроскоп мы сколько 6 часов изобретали. Угу. Мы изобрели. Реально изобретали 6 часов. Такую, да, мы вообще сделали... Путь такой проложили. И сколько он нам дал, да? А смотри, сколько вот с разных сторон невероятных парадоксов было. Я, я помню, я тебе говорю, а я понимаю, что я, я говорю, говорю, говорю, но я понимаю, что если я буду... Сейчас я, я чувствую это парадоксы, которые я говорю, но я чувствую, что если я на, на них сейчас обращу внимание, то я просто Не развернуться. <девес> да, да, да, да. А потом, когда вышли, да, и когда мы начали рисовать... Как только на доске разрисовали, все стало понятно, и вторая загрузка уже пошла. Ху-ху! Так мы, ж... <см> мы с этой стороны загоним, с этой, с этой синхронизируется. Блин, а больше всего, смотри, а больше всего, как, как интересно было, когда мы увидели, что... Вот есть же такое в Библии, откуда появился Адам и Ева, да? Ну как бы Бог сделал их, сотворил сразу взрослыми, сразу, да, есть же такой вопрос. Угу. А мы с тобой что увидели точка. на самом деле? Да, так просто появился Просто появился. Просто человек появился. А по-другому не может быть. Угу. Потому что для того уровня наш вот этот промежуток, это угу. точка. Да. Точка. Да, да. И у нас он просто появился. И поэтому просто появился, Да. И это было, это было действительно так, и, и это давало нам геометрию, кстати. Геометрия, да. Вот понимаешь, после того, как мы геометрию разрисовали, до нас дошло, куда закладывать информацию. Угу. Если бы мы не разрисовали угу. и углы не расписали, то мы бы не поняли, куда закладывать информацию. Как только все вдруг стало, развернулась красота, и ты понимаешь, она не может не проявиться. Все, ты лупишь в точку. И мы взяли очень жесткие эксперименты. Эксперименты. Мы взяли самые тяжелые. Я сейчас даже, вот, знаешь, зависла, а я не хочу больше снимать фильмов про аутизм. Угу. Я считаю, что 28 фильмов также крыша. Я не хочу этого больше снимать, я не хочу, понимаешь, как другой уровень сознания открылся. Угу. Если вот на том уровне, когда мы начинали, хотелось убедить весь мир, весь мир, обратите внимание, мы вот такие вещи делаем, мы можем этому научить там, и так далее, то в какой-то момент до меня дошло, что вот чем дальше мы уходили вглубь, до меня дошло, что люди останавливаются на одном моменте. Они берут практики простейшее зеркало, как я изменился, проявился, радикальное прощение. Вот это все элементарное, то, что еще нельзя назвать инфодайвингом. Они угу. начинают это делать, и они это превращают в игру. Вместо того, чтобы в течение двух-трех недель максимум угу оттренировать и сделать привычку, я же не хожу и не тренирую двойное восприятие сегодня или тройное восприятие. Оно у меня работает на автомате. Просто я когда-то эти две недели просто каждый день отработала. И потом, когда я поняла, что все, у меня привычка, хочу так смотрю, хочу так смотрю, все, оно отошло. Но оно во мне есть, все. И так каждая практика. И зеркало то же самое, все. Я не хожу, и не делаю, но я, проходя мимо зеркала, себе, ну, привет, люблю тебя. И пошла, все на автомате, мне больше не надо ничего. И человек, не осознавая, начинает играть в эту игру, он играет в нее годами. Вот уже без практики, да, годы. Вы не лишите меня инфодайвинга, я все равно буду делать зеркало мне Ирина дала почитать там какую-то переписку из мобильного телефона, и я так ржала, понимаешь? И получается, что вот все, человек остановился. Такое ощущение, что у человека прорисован а, периметр загона, и как только он подходит к выходу, он говорит, не, дальше не ходи, дальше ты зашел за черту. Дальше может быть страшно, больно ну, или еще что-то неизведанно. Так да? также есть, а, громичи, а это вот рамки, да. это рамки, прописаны в подсознании. Человек за рамки выйти не готов. Uh -huh. А инфодайминг начинается далеко за этими рамками. Uh -huh. <laughs> Тебе еще кусок пройти туда надо uh -huh. самостоятельно, чтобы туда прийти. Потому что до сомнамбулизма ты будешь тренироваться сам, а инфодайминг начинается с паросомнамбулизма. И я когда смотрю, в какой-то момент я понимаю, что это далеко не для всех. И дорогу оселит тущие. Вон видеозаписи, иди тренируйся. Меня никто, mm -hmm. меня никто за этот вот занос не вел, а за нос тянул, А морковка передо мной была. Это интерес познать, как устроен этот мир. Вот это была морковка для осла, и она и сейчас остается этой же морковкой. Но сейчас она становится уже морковищей. Морковище, <с Dylan> <с Dylan> <с Dylan> <с Dylan> Потому что она дарит неимоверный кайф вот, Но я когда на это все смотрю, я понимаю, что я больше не хочу доказывать, вот, да, мы можем, да, мы сделали, да. мы вот это... Если вам надо, открыли, почитали отзывы, почитали чаты, посмотрели фильмы. Хотите созвониться с мамами, вон в чате с кучей мам висит, созвонились, поговорили. Вы будете видеть движение. Кого-то, кого-то, вот из того, что я видела, и которые письма присылают, есть те, кто вернулся назад, но он, осознается, что он осознает, что он вернулся назад, потому что опять-таки, где-то был ребенок побит, где-то там еще что-то, угу. где-то ссоры, крики, скандалы. Но так подождите, вы взрослые люди, у вас был шанс. Слава Богу, что вы осознаете, что этот шанс профукали. Хотите новый шанс, значит, начните работать. И тогда будет новый шанс. Потому что нет вариантов, что какая-то ошибка не может быть переосознана и она фатальна. Нет, ошибки человек совершает, из них изымает уроки, на них он учится. Это опыт, он изъял ошибку, и следующий опыт будет другой. И, возможно, там со второго, с третьего раза ты поймешь, что такое любовь к своему ребенку. А возможно он будет передан в другую семью и вырастет здоровым без тебя. Такое тоже может быть. Кстати, в нашей практике такое и было. Да, видишь, человеку удобнее спать. Удобнее спать. Спать, когда ты спишь, ты тогда перекладываешь ответственность на все, что угодно. А, я сплю, я в домике. Ну тогда смысл жизни. Так в том -то ты профукал идею. шанс. Такой шанс профукал. Такой подарок. Ты пришел сюда, ты себе подготовил все, пришел сюда, в это тело ты Даже эту встречу подготовил. Все сделал, все сделал. И не проснулся. И потом, когда ты в инкарнации выходишь на уровень этого сознания, ты себе такую карму сделаешь за это. Mm -hmm. Mm -hmm. Чтобы проснулся Чтобы уже, проснуться в раз. уже наверняка со следующего раза, потому что этому сознанию, которое на порядок выше, ему тоже хочется в это тело, но оно не может по каким-то, ну я так, я так, как вот частота. Это смысл игры на самом деле. Да, это суть игры. Расширение, расширение, расширение. Да. И поэтому этому сознанию ему хочется побывать в этом теле, а тут этот, этот, Тот, кто в этом теле спит. Тупой эстафету да. не может передать. Причем это все сам. Ты сам. Ты сам, сам, себе эстафету передать Потому что ты не можешь расповорачиваться с со сознаниями букашек, паразитов, насекомых да. и так далее. Играешься да. в эти Их делаешь игры. важнее себя, их делаешь сильнее себя, создаешь их сильнее себя черти там что там еще демоны демоны сейчас интерференты новая разновидность ну вот такие откуда вы взяли новая бацилла да новая бацила ну понимаешь мы это все это мы создаем тот кто не осознает не вот и как детей тоже своих учим да ну учат черти там вот же и учат Да и они тоже так же продолжают это тело, эту жизнь провукивать. Не в ту сторону смотрим. А на самом деле смотрит не в ту сторону. Суть угу. смотрит развернута угу. к затылку. Да, мы ж видим это. Но. А суть развернута к затылку почему у людей? Потому что стресс в детстве. Родители да. били, родители наказывали, да, родители да. орали и так далее. И смотришь, вот тебе и кузнечик. И как только вот этот стресс испуху у ребенка, да, вы что видели, сразу суть замирает. А как только она замерла, хоть на секунду выключилась. Привет, сознание новое прилетает сюда. Помнишь, когда мы работали с моего мужа? Тоже такой подросток. Совсем. А, да, То, что да. он вот подросток. Внутри ну, суть подросток смог, такой абсолютно-абсолютно да. классный мужчина, да. Но суть внутри вот этого вот детского замершего, замершего ребенка, ребенка да. да. А, ну, уже подростка. Ну, да. И а, да, я понимаю, там стрессовая ситуация и так далее. Но самое прикольное, я когда в жизни смотрю, вот сегодня реальный случай утром. Приходит средний сын а, на кухню, а, сидят, а, сидит семья за столом, и он так говорит, «Дима, с нами пойдешь на горку кататься?» Папа такой. Папа. Дима так смотрит, «Папа, я вообще-то в универ еду». Папа. «А, ну не хочешь, ладно, мы без тебя пойдем». И у меня тут же ребенок. ребенка. Мне, конечно, весело от этого, да я знаю, что сейчас там уже суть полностью соответствующего возрасту. Все. Но вот этот вот детский стресс, он наложил отпечаток. Mm -hmm. Он наложил и оставил это детство. С одной стороны, весело, потому что все время вот это детство сопровождает всю его жизнь. Да? А с другой стороны, я понимаю, что это тоже такой элемент, который достался именно от родителей. Mm -hmm. Mm -hmm. Да, и вот эти стрессы и испуги на самом деле это как надо замечать, если с ребенком что-то произошло. Да. На самом деле, то, что суть а, там имела стресс, и она где-то а, остановилась, была зафиксирована в каком-то возрасте, в этом нет ничего, ничего страшного. Нет, угу, да? угу. Когда она в эмбрионе осталась, вот это страшно. Угу. А когда она там возраст там, такой, уже достаточно взрослый, ничего страшного в этом нету. Это все абсолютно легко доращивать. Да. Абсолютно. Просто э, есть элемент, когда... Это значит, будет э, где-то момент, когда человек не может до сих пор определиться и выполнить те задачи, с которыми он пришел в жизнь. И вот когда он начинает взрослеть, он резко начинает их выполнять. Вот это да. И в этом плане то, что мы делаем, как мы помогаем людям, это бесценно. Потому что реально никто этому И тогда получается нету заболеваний неизлечимых. Нету вообще ничего. Да, есть вещи, которые сложно будут двигаться из физического тела, но уже в психике они однозначно будут чистыми, на следующую жизнь не останется ничего, и не передастся угу. ничего, и по генетике не передастся ничего. Вот следующий он... шанс не профукается. Следующий шанс не профукается. Вот он, переход. Переход. Потому что впереди на том уровне нету болезней. Сейчас скажу Впереди на том уровне Есть мы Да, мы там уже есть да. Точнее этот уровень уже есть здесь Да, да, уже да, да Он уже в этом теле Он осознан А сейчас он будет еще Применен к жизни угу. Прогнан через опыт Через опыт И, и пошли дальше причем абсолютно осознанно пошли дальше. Когда я осознаю движение торов, в геометрии, дальше уже легко. Самое сложное – это вот этот первый шаг. И самое сложное – до него додуматься. Это ребус. Самый сложный ребус, который мы разгадывали в своей жизни. Самый сложный ребус. А потом только пазлики складываются. А потом только пазлы. Потому что ты понял принцип действия. Угу. А понял принцип действия ⁇ это понял принцип устройства психики. Надсознание плюс, плюс подсознание. подсознание. И а низ. потом только смотри, что остается. Ну, добавлять, изобретать, изобретать, да. Да, да, да. И при этом развиваешься, да, изобретаешь дальше, а движение все равно твое направлено другую сторону. Угу. И теперь смотри, вот эта программа надсознание плюс подсознание, особенно вверх, но он, она без низа будет не рабочей. над Надсознание плюс подсознание вверх – это вишенка на торсе, да, это да. тот ферзь, ферзь которого ты видела да, год назад, год назад, год назад видений который говорил, будет вишенка на торте, у -у -у. вот она, вишенка на торте. У -у -у. И получается, если есть она, то вся остальная система у человека, все как пирамидка выстроена. выстроена. Выстроена, и все полностью рабочая система. Хочешь прийти сюда, приходи. У тебя есть возможность пройти этим же путем ровно. Он сейчас работает, все двери открыты. Хочешь, проходи. Да. И на самом деле то, что вот то, что мы даем, да, вот на все все на чем мы с тобой а, проходили, все на все наши погружения, все наши курсы, то, что мы даем, на самом деле человеку, оно же ведь, оно просто дает по ним суть вообще жизни. И смотри, что оно дает. Оно не это же ведь не говорит, что человек, ну, ему, мы хотим, чтобы человек шел вместе с нами, там, интерес такой имел. У него свой интерес. Но на самом деле наши знания, которые мы вложили, да, вот которые мы достались, сложили, они что человеку дают? Любому причем, любому. Кайф, осознавание кайфа жизни, саму суть жизни, вот саму ту вишенку на тортике, да которую, осознав, осознав, ты просто свою жизнь не фукаешь, а живешь счастлив, творишь и, и живешь по одному единому закону. А ведь смотри, большинство людей, даже очень успешных, переступая порог в 50 лет, начинают задумываться, зачем они жили. Угу. И очень многие из них впадают в учение, в религии, начинают э, пытаться откупиться от своих грехов за жизнь. Они начинают думать о будущем, и не зная, что будет дальше, жизнь вечная или не вечная. Их носит, их носит, потому что их суть осознает внутри, что задача не выполнена. Да, да что ты остался на том же уровне игры, ты не смог подняться дальше, а иногда даже опустился. Угу. Вот и все. Вот и все. И не важно, кем ты был, ты был известностью, знаменитостью или ты был рабочим на заводе. Угу. Неважно. Угу. Все равно тебя будет изнутри носить. Потому что у короля и у пешки угу. тела, и именно эти тела образуют игру. И не важно, как выглядит твое тело. Не важно, как ты проявлялся в этой жизни. Не важно, какая власть у тебя или деньги были. Важно то, что ты не осознал следующий уровень. Ты не осознал сути своей. И тебе не открылась суть твоей сути. Игра проиграна. Как я это осознаю? Блин! Вообще, потому что на следующий уровень во время инкарнации следующая суть не может подключиться. Это капец. И тогда вот человек не понимает, откуда у него боль. А боль появляется. А боль появляется, и болезнь появляется. Угу. Потому что у этой сути появляется... нет смысла сохранять тело. Да. Потому что у нее есть смысл заменить тело для того, чтобы да. начать игру заново. Да, да. И приходит быстренько старость с тела. Шел, упал, очнулся инфаркт, и ты уже в новом теле. Mm -hmm.